Привет, меня зовут Роман Стельмах, я 7 лет живу в Лиссабоне и все это время рассказываю о Португалии на этом канале. Мы все время показывали истории людей, которые переезжали в Португалию, их жизнь менялась, и по сути они начинали ее с нуля. Эта история не похожа ни на одну другую. На этой машине с разбитыми окнами, с прострелянными дверьми от пуль 6 человек из Мариуполя две недели назад приехали в Лиссабон. Из шести человек. Две беременные девушки, одна из них была ранена в живот и ей делали операцию в Донецке. С ними также была мама, которой прострелили руку и в Донецке наложили гипс на этой машине. Шесть человек проехали всю Европу сюда, в Лиссабон, и здесь начинают, по сути, с нуля начинают свою жизнь. В Мариуполе мы жили сами на Восточном. А потом жили, скажем так, месяц у мамы в центре, в Ки... на Кирова. То есть ага. мы туда переехали, как только началась война. 24-го? 24-го, да. А почему переехали туда, в центр? А потому что на Восточном уже это второй случай, как бы мы близко живем. В, 14... в 15-м году обстреляли, мы тоже тогда пострадали, у меня бабушка погибла тогда и ну, дом цел остался но у нее инфаркт случился от того что взрывную волной у нас все окна выбило, и в пятнадцатом как бы бабушку потеряла второй раз мы уже ну, как только услышали в 4 утра вот эти все взрывы все это мы решили что нужно с ребенком тем более в центр как бы мы надеялись что это будет то же самое то есть на окраине все это произойдет и больше ну как бы да утихнет скажем так вот но Поэтому и решили в центр, то есть подальше, это 20 километров где-то, ну плюс-минус от нашего дома угу. до, до мамыной квартиры. Поэтому мы переехали и там месяц были с мамой. Вы-то в 2014 году пережили э, первую волну вот этой войны? Ну я не пережила, в центре у нас этого не было, это Лена пережила, которые были по окраинам, где... мы только слышали голоски. Да. А у нас в центре этого не было. Мы спокойно это было. В центре у нас этого не было. Мы же в центре города жили. Ну, все равно э, под уже очень близко Мы слышали, морю. Лена там более слышала. И то они считали, что они мирно живут. Где-то села какие-то, окраины там обстреливали, а до них это все это... Но у Лены тогда прилетело, и бабушка там же умерла ну, да. от инфаркта. Восточный, это на левом берегу. Левый там берег, Там живут это... и родители моей жены. Мы были там летом, там стреляли постоянно, постоянно. ну то есть постоянно слышно да, было да. взрывы Ну то есть в город не прилетало, но Нет, взрывы он, были да. слышны в течение всего этого периода Все восемь лет Вот мы сейчас да. приезжали, оно постоянно ночью бум-бум-бум-бум угу. ну, Не было мысли уехать оттуда? Нет, мы, наверное, знаете, притупилось. ну то есть мы никуда, у нас как бы дом целый был, мы все сделали обратно вот, потом вышла замуж, мы, и оно как бы, скажем так, мы чувствовали, что нас защищают, вот, наши, и решили, что зачем нам уходить, как бы, все вот мы э, в надежных руках, и оно притупилось. То есть да, стреляют, но мы как бы комфортно себя чувствовали и жили очень хорошо. Ну, как бы не было такого, что вдруг там в течение восьми лет кто-то э, ну, сюда ничего никогда не прилетало, то есть защищали скажем так, очень надежно. Поэтому вот этот момент притупился, и когда 24-го, скажем так, объявили о войне, у нас тоже чувства притупились, и мы надеялись, что вот, вот это все закончится на, ну, на восточном. Тем более очень родной город, это и мама выросла там, и, ну вот просто, скажем так, корни наши там были полностью, поэтому не хотелось никуда покидать, хотелось э, помогать еще Мариуполю, да, то есть как-то своими... Действиями улучшать его, поэтому нам не хотелось уезжать. До 24-го переехали к маме в центр, на Кирово, угу. и что было потом? Ну, пока было нормально, то есть у нас на Восточном уже и света не было, и воды не было, а у мамы был и свет, и газ, и вода, то есть все было. Мы там жили до, наверное, до 3 или до 5 мая, точно уже не марта. помню. Ой, марта, марта, да. Более-менее как бы, ну, комфортно. Потом уже отключили отопление, потом вода ушла и свет, соответственно, все ушло. И мы жили, э, как, питались, э, готовили на улице. Это многоэтажка была, да? Многоэтажка, да, да, да. Собирали дрова из этих, ну, из деревьев, то есть уже даже иногда ходили в эти... Поддоны. Муж нашел два поддона таких, чтобы уже нормально, сухо было готовить, потому что, я я деревья. потому что деревья, они же все сырые, они не готовятся с них, то есть надо было придумывать какие-то другие варианты, то есть мы готовили так. Воду иногда э, собирали, ну, некоторые собирались со снега, а у нас вода была с дома, мы привезли очень много воды, и потом муж ездил на колодец под под обстрелами набирал воду. К нам пока не прилетала именно рядом, но услышали, что очень сильно идут на левом берегу. Вот тогда было очень-очень громко, мы все это слышали. Тем более там, скажем так, мы живем и Азовсталь. То есть от Азовстали очень слышно было гром этот большой. Поэтому мы как бы ну, все это слышали, все Но вы рядом. Мы жили в квартире, да? Просто выходили, да. Выбегали, да, можно сказать, выбегали на улицу, готовили. У меня муж готовил. Оп, самолет, все забегают, прибежали <laughs> уже. Забегают в подвал. В подвалы mm -hmm. забегают, прячутся, да. Потом самолет пролетает, выбегают. Опять у нас еда так загорала, потому что ну невозможно было бывало выйти. Даже я Беременная была, тоже бегала с мужем Потому что нужно было быстро все сготовить И желательно два 3 дня не выходить Ну вот вообще мы Боялись на улицу выходить Это очень страшно было, потому что потом началось уже В, ре... в ближайшие дома Тоже попадать и гореть Но пожарные некоторые дома э, Тушили, а потом видать уже и воды не стало Некогда, ну, не, не могли они Тушить, но некоторые тушили дома очень это, ну, прям... А сколько людей с вами было вообще? Где? В доме, вот в подвале. Вот, а, вот это а, многоэтажка. Когда, ага, людей? В подвале было, наверное, с детьми около 35 человек. Вот это все те, кто смогли спуститься вниз, и там... Ну, а остальные? И остальные некоторые не захотели. И Они жили в квартирах. Жили в квартирах, да. Некоторые уехали в, чуть дальше, скажем так, в другой район, у которых были там либо свои квартиры, либо ну, к дочке, к сыну, к маме, то есть кто-то поразъезжался, а кто-то принципиально там оставался, пока квартира не начала гореть, то есть пока ну, к нам, не ну, лично к нам в наш не дом не ну, влетела, да, да? раз в пять влетела, вот так вот в пять раз во все эти подъезды. В эту многоэтажку. Да, пять да Вот четыре подъезда. И с первого по четвертый подъезд да, Мама. туда налетело снарядов. Вот это, это тогда, когда мы уже с подвала, подвал посередине между этих подъездов, и мы уже убегали, потому что очень много дыма, все горит, плюс еще такой момент был, там жили цыгане и очень много одежды. А эта одежда начала тоже давать гарь такую сильную, такой дым. Мы выбежали, и ну, у мужа машина, слава богу, осталась цела. Мама! И мы на ней вот, сели и поехали. Это уже когда были уличные бои. То есть это было 18 марта. Вот 18, угу. да? Да. 18 марта мы... Уезжали оттуда с соседями. Соседи тоже попросились. Нас было 9 человек в одной, в одной машине. Вот в этой, да, муж впереди, сын с отцом впереди сидели. Старшему 12 лет, то есть он ну, очень там высоко было. Я с дочкой, мама с еще одним соседским сыном ему 8 лет. и... Мама с бабушкой тоже на руках, то есть мы вот так все вместе усели, взрослые, я имею в виду, и поехали. Самый глупый вопрос, который, наверное, можно было задать, я его все равно задам, Но вы когда-нибудь думали, что такое может произойти? Никогда. Я ж не хотела уезжать. Мои, мой сын хотел уехать с невесткой, потому что ей рожать, а тут такое. А не у меня. я, говорю, я не еду. Вы бы остались. Я не еду, квартира целая, как я могу, все нажито и все бросить. Но они остались ради меня, сын просто не, мог, не хотел меня бросать. И, и потом все. вы что решили? Ну и что я решила? Ну так мы жили, пока не взрывной волной. А вы имеете Нет. в виду в 2014 году? Нет, я имею в виду вот сейчас. В 2014 все у нас тихо было. Так, то есть вот они приехали к вам с Восточного? Да, Приехали вот, в вот. центр города? Да, да. Говорят, мама, поехали, потому что Лена беременна. Ну, да. Прошло, говорите, при, при, нет, припя... у нас да. тут есть жилье, да, все да. Ну, да, уже обстрелы, да, уже то, и мы да. прятались в коридоре, туда-сюда. И говорят, что напряженка, все больше и больше стреляют. А ну, вы говорите, а, нет. Нет, квартира, я, говорю, я в свои квартиры не поеду. Ну и они остались. Когда уже вылетели все стекла, и наше такое получилось, что мы только зашли за холодильником, моя невестка стояла с внучкой, я стояла, и все, сразу раз, и посыпалась. Мы сразу раз и в коридор, и все. А мороз на улице был. На и роднице. то, что вы за что вы держались, не стали, правильно, я понимаю? Ну, конечно, все, в квартире стекол не было, и то мы не собирались ну... никуда уезжать. Мы собирались чем-то закрывать окна, когда все так закончится. А потом, когда уже видели, что уже такие бои идут возле нашего дома, Возле центрального рынка было дом. поехали туда там, говорят, уже не идут бои. То есть можно туда поехать. И мы, я не знаю, это все горит, это очень было страшно. Вот просто везде все стреляет, были уличные бои. И мы вот поехали, едем, уже нормально, как бы, ну, вроде и даже никто не стреляет. И мы только завернули на, на Казанцева, на центральную улицу, и возле училища нас обстреляли, когда мы уже почти доехали, 100, может, 200 метров осталось до поворота, и вот муж по газам, и меня попало, слава Богу, дочка на руках сидела, но меня, получится сквозь. но я сразу на дочку, дочка слава Богу, все хорошо, смотрю на мужа, муж тоже цел, потому что ему э, по, э, по этой, получается, что? как сказать, где ухо, да, вверху тоже пуля прошла. Через лобовое. Через стоп. лобовое, да. Но она в лобовое не попала, а вот в этот козырек, который uh -huh. вот там а, как бы видна дырка была. вот Маме в руку попала потому что рука у нее левая, рядом со мной была. И мальчику, 8 лет, который сидел, попала в плечо. вот Мы приехали, сразу завернули мальчику Вообще вот сразу, у него не вылетела пуля, то есть, если у меня по касательной, у мамы вылетела, а у мальчика не вылетела пуля. Мы вышли с машины, а он упал в обморок. Мы не знали, что делать, куда бежать. Бабушка этого мальчика с отцом побежали просить помощи у военных. Военные, знаете, какие были? ДНР. Я так понял, что тебя не было, когда они попали под обстрел машине, Нет, да? не было. А где были пули? Пулевое попадание вот к Саше. Где-то еще вдоль. Сзади я вижу дырку, да? Да, вот тут сзади влетела, влетела пуля, об что-то ударилось и а внутри да? разлетелось. То есть двери перекосила, Но... полностью не закрываются. Немало пострадала машина, лобового не было, оно было рассыпавшееся, это им в Донецке поменяли. Ага. А, а это? это тоже, это да? Это тоже, осколками посекло. Ну, когда выезжали, ну, непонятно, кто стрелял, поэтому там были три стороны, и чеченцы, и ДНРовцы, и Украина. Угу. Может, под перекрестный попали просто. Маме тоже там глянули руку, есть ли у нее там осколок, нет осколка. Они говорят, ну нет вроде осколков. И сделали гипс, наложили тоже как смогли. Это были врачи? Да, да, наши мариупольские врачи, угу. которые тоже ну, остались ради спасения мариупольцев. Мальчику тоже гипс наложили, сказали, пулю достать они не смогут, нам надо... Ехать куда-то ехать, либо в Бердянск, либо в Донецк, в больницу, чтобы спасти его, потому что не могут они ничего сделать. Ну, нас, в общем, э, вот, на этом, скажем, на полу расселили на ночь. Ой, это самая страшная ночь была. У мамы рука кровоточит, у меня рана тоже. Мальчик, э, говорит, очень все болит. Мы пошли утром, еле дождались этого утра 7 часов, попросить хотя бы какие-то, ну, чтобы посмотрели. Они говорят, а у нас уже ничего нету. А в коридорах люди вот так вот, ну, их, наверное, там человек по 50 лежат, у кого ноги гнаятся. Ну, то есть ужасное состояние у всех было. Я, честно, уже и надежду потеряла. Думаю, ну все, муж остался ж там, все. а мы тут, вот в четверо, мама с рукой, я. Дочку с собой мы забрали. И маленький, ну, маленький мальчик. И мама с ним была, да, восемь, восемь. Двенадцать остался в доме, то есть с родителями, с папой. И, и что делать? Куда? Они говорят, надо вам уезжать отсюда. Сегодня первый зеленый коридор от ДНР в сторону Донецка. Едьте быстрее, типа, ну, чтобы вы спасли мальчика. Потому что он, он почти, ну, ничего не может. Он даже... Сознание приходит так, ну, тяжело очень ему было. Что делать? Я, я сидела, ревела и молилась, потому что я не знала, что делать. В таких ситуациях мы мальчика никуда не потянем, никто, автобусы все переполнены. Это даже и если не переполнены, мы не сможем даже фактически с ним ничего сделать в Донецке. У тебя восьмой месяц беременности, да? восьмой да? месяц, да. То есть, ну... И все, и мы сидим, я подошла к этим же военным, говорю, а вы ну, можете нас помочь, вывести куда-то. Нет, не можем никуда вывести, решайте как бы ну проблемы сами. Вот мы вас привезли в больницу и все. И тут я вижу, что мой муж с бабушкой приходят. Это, это очень, это 8 остановок под обстрелами. Я просто не знала, это, это такое счастье было их увидеть говорит, ну все, что там у вас? Он говорит, что нужно ехать. Ну, врач говорит, что нужно ехать. Мы ж такие, окей, давайте ехать. А у нас бензина, ну, только до Донецка. То есть мы не, не знаем, хватит, не хватит. И то надеялись, что может заправка будет, а машина-то побитая. Он говорит, ну ничего, как бы мы сейчас все заклеим. И они уходят. Домой делать машину, то есть потому что э, колесо ж пробито, окна все пробиты и мы ждем их. Они приехали, мы э, сели, получается, мама, ну всех, кто ранен и бабушка с внуком поехали и вот так ехали. До окно это разбито. Пять, не 5 часов, часа четыре до Донецка ехали, потому что эти все блокпосты, все объезды. Мы пока доехали, но в Донецке... И вас 9 человек Не-не-не, не 9. -у. Все, кто раненый и бабушка а еще. То есть мы уже не 9 человек. Мама, папа и мальчик, они втроем остаются у -у -у. в Мариуполе. То -то вот... шестеро. шестеро едут, да. Вот, мы мальчика. От, от Мариуполя до Донецка, по-моему, 120 километров. Да, да, да но мы э, все это объездили, потому что там, говорят, не ехать, там бои, там бои, там бои. И мы вот это кружляли, то есть мы 4,5 часа, наверное, ехали пока, ну, вообще до Донецка ехать, сколько там, час. Но мы очень долго ехали. Вы приехали в Донецк конкретно в больницу? Да, да. Мы попросили сопровождение у полиции в, в Донецке, чтобы нас ну довезли, потому что мы сейчас сами... Запутаемся. Мы же не знаем, где эта больница. И полиция согласилась это, и мы поехали. Нас в больницу всех привезли, и там уже и обследовали, и положили... Э, ну, лежать, как бы, чтобы все эти раны посмотреть и УЗИ сделать. Потому что, ну, мало ли что с ребенком. Хотя... Я все это время только и чувствовала, чтобы он шевелился, чтобы я э, очень переживала, чтобы все было нормально. Вот. Ну, все, слава богу, нормально, но у меня... Кроме этого ранения, еще в брюшной полости есть осколок, который не вытащить. То есть он... И сейчас он есть. Он есть, он навсегда теперь Мама! со мной. Э, на всю жизнь сказали, что если вытаскивать, может быть, проблемы с этим, то есть при вытаскивании. Если он меня не беспокоит, как бы все, то есть у меня вот остался он. И сколько вы провели времени в Донецке? Три недели, Ну да. вот восстанавливались, да, да? Да, пока у меня должна была рана, она очень глубокая была и много гноилась, то есть две недели где-то это только чистки, одни чистки, и чистки. И вы были в больнице? В больнице лежали, да, да, вот. Мама лежала в больнице. Мама это свекровь? Свекровь, это? да. Свекровь лежала в больнице, мальчик э, в больнице и я лежала в больнице. А что с мальчиком? Пулю вытащили, но это уже в Донецке. У него рука э, задеты, очень э, Мышцы какие-то, которые, в общем, рука не будет расти. Это то, что я знаю на момент, когда мы ну, уезжали, потому что мы в разных... Все я же как беременная в роддоме лежала, мама в одной, а мальчик в другой. До момента мы знали, то есть ему там все, что могли, сделали, ну, как, да, по их меркам, но сказали, что рука расти не будет. То есть там задеты очень важные какие-то, ну, в связке да вот нежные эти где рука очень в общем не, не сможет двигаться. и вот прошло эти три месяца как вы решили что надо двигаться дальше но мы не хотели оставаться в донецке первая причина это то что это Неподконтрольная территория, это не Украина. Второе, очень сильно бомбили. Мы, мы как будто бы и не уехали. Нет, мы да, мы как будто бы никуда и не уезжали. То есть ты лежишь в палате, а у тебя окна трясутся. Ты лежишь, дверь открылась от того, что... Ну вот сильные тоже были постоянно, тоже по вечерам особенно. То есть это было тоже невозможно. Вот. Мы решили, что нужно уезжать. А куда уезжать тоже очень страшно. Непонятно, как выехать отсюда. То есть только путь был через ну, через Россию и тогда на Европу. Вот. И мы... И я мониторила все, куда ехать, как ехать и где Доступ вообще можно. Был. Да. И в можно в было спокойно, да, да, да, да, можно было. И я все это время читала про все страны. Потом Оказалось, что у меня здесь есть подружка, которая сюда переехала. Здесь, в Португале. Да, да, она тоже... Бе... ну как, не беженец, а укрытие, да, просит. И она решила, что вот они с семьей будут здесь. Я же у нее начала расспрашивать про эту страну. И говорю, ну это так далеко, это нереально. То есть все, я уже поникла. Думаю, мы, наверное, тут, тут и застрянем в этом Донецке и, и все. Но потом как-то... Прошло у меня такое нападение, и я решила, что, думаю, все, буду читать Вот все, что про Португалию, если на сердце вот ляжет, как бы, то мы поедем, если нет, ну, останемся здесь И вот начала читать, читать, мужу рассказывать про Португалию, говорю, тут вроде такая страна очень э, Вот смотрела ваше видео и, и думаю, ну все, я, Мама. наверное, надо попробовать. Вот если не попробуешь, Мама. то все, как бы... Э, ну, что, сидишь и сидишь. То есть Мама. нужно пробовать. Мама. Что? А то и Иди, пожалуйста, поиграйся. Если ну, попробовать нужно, говорю, если нет, мы же едем, ну, останемся там, где останемся. Если рожу, где-то. Вот и решит он, что ему надо родиться в другой стране. Ну, родиться, я всегда говорила. Говорю, я договорюсь с ним, что... Нужно в Португалии родиться, потому что это наша конечная точка. В итоге вы приехали, ты, твоя сестра, вы да. двое беременны. Да, да. Твой муж и муж сестры, да. ваша дочь и свекровь. Да, шесть, да. Человек. шесть человек. А как вы все там объединились ага, в Донецке? Я, да, это пропустила. С Донецка их вывезли относительно недавно, до момента, как э, мы решили уехать э, вывезли в Новозовск с мариуполя Ковоковск. сестру и брата ага. вот их вывезли они потом поехали в. зоск это контроль под... да да, территория. Уже, да да она была 8 лет года, да, да. Да. Да. да да вот их получается вывезли в Новозовск, там они прошли эту фильтрацию и э, переехали в таганрог их туда вроде отвезли из таганрога они поехали в день Дим... Ну, Ульяновская там область, я правда не помню этот город, вот. И мы начали с ними уже общаться. Они говорят, тоже не хотят здесь оставаться, давайте вместе как бы поедем. Вы встретились в Москве, и вот на этой машине доехали да. из Москвы сюда? Да. Сколько это заняло времени? Десять а, дней. 10 дней? Да. А как вы ехали? С Москвы на Латвию. Там, получается, за границей России до Латвии мы, сколько часов, наверное, 10-12 простояли. То есть, за счет беременных нас выпустили в очереди. Как бы. Мы поселились в отеле, сколько два дня, ну, практически два дня там пробыли. Обслуживание хорошее, то есть питание все было. Это на были высшему. волонтеры, которые вас принимали, или это... нет? Это просто страна так принимала. Ага. После Латвии мы поехали на Литву. По дороге получается, там есть заправки для украинцев бесплатно заправляются, плюс еще питание там надавали, ну такие фастфуды. Ну, тоже, в принципе, общительные люди очень э, удивлялись, что мы с Мариуполя, как мы так едем долго. Ну, в основном, дальше, после Литвы, мы поехали в Польшу. Э, в Польше мы пробыли два дня э, в центре волонтерском, как тут, в большом центре, э, из-за того, что... Лене стало плохо, они там что-то поели, и она вроде как сказали, отравление было. После Польши мы поехали, э, если не ошибаюсь, Германия. Э, в Германии у знакомых Сашиных переночевали, приняли там хорошо, то есть э, то, что мне надо было по лекарствам, они нашли. Тебе? Да. Ну, потому что те лекарства, которые я принимаю, не только по рецепту. Там девочка была как раз медсестрой, она выписала рецепт, получила и отдала их. Вот. В Германии во Францию, наверное? Да, во Францию, во Франции у их знакомых, то есть у тех, у кого в Германии угу. там знакомые. Мы там тоже один день. Переночевали, нас накормили, все за их счет, как бы без проблем. Это украинцы или иностранцы? Все? Иностранцы, да. Все иностранцы, все в основном… Местные, на, да? Да, местные. На английском разговаривают, некоторые на французском, то есть по-разному. После этого мы поехали на Испанию. В Испании мы, получается, два раза ночевали. В Мадриде и где-то еще, не помню. А, то есть с одного места, потом в крае Испании, а потом а, уже в Лиссабоне. Да? Да, в Лиссабоне. Ну вот когда вы приехали в Лиссабон, вот вы подъехали к нашему этому центру, я угу. вас видел, Это только-только вы приехали в Лиссабон или вы где-то были? Нет, то -то... это мы только приехали. Только приехали. Да, да. да тогда мы только приехали. Слушай, э -э... Вы проехали больше четырех тысяч километров uh -huh. вот, без стекол. Что, ну как реагировала полиция, как реагировали Полиция люди? вообще на, на всей дороге никого не было. Мы когда останавливались... Ну по городу там, вы едете, вот такая машина, вот, никто не, не реагировал? Ну все в окна заглядывали, как бы с соседних машин, но никто не останавливал. Некоторые, когда мы на заправках останавливались, там некоторые давали там по 30, по 40 евро на дорогу, некоторые заправляли. Они знали, что вы из Украины? Ну, да, да. Спрашивали откуда именно, только говоришь Мариуполь, все, сразу у всех паника начиналась. Люди, я удивился общительнее, чем где-либо в Украине, честно говоря. А по дороге были какие-то сложности с машиной, не знаю, там масло, mm -hmm. еще что -то? В принципе, нет. У них только была сложность доехать до нас, до Москвы, там ремень какой-то на, накрылся, его надо было менять. Вот. А как это, эти стекла со скотча? Ну, то есть вы едете 100-100 км в час, вот, оно не отрывалось? Оно не отрывалось, но дело так, как будто паровоз рядом едет. То есть, ну задувала, да, чуть-чуть, ну, у Саши не задувала, заднего задувала, потому что оно частично отклеиваться начало отходить, оно задувало, ну, то такое. Столько ехали, это самая страшная дорога была, а то есть... А когда-нибудь вы были за границей до этого? Только в Черногории были и в Турции были, ага. то есть Ну, только все вдруг. равно были где-то Были, были, да, Вполне. да, да, были, вот, но это просто в любом случае другой опыт, то есть да, мне... конечно проехать всю и говорят, что ты увидела, ты ничего не видела, быстрее будет добраться до конца, как бы ну, наслаждение от каждой страны. Так. Какое, Какое наслаждение? наслаждение? Да, ну есть такие люди, которые а. думают, что я должна была, мы точнее, едем в каждой стране, должны были насладиться страной. Я говорю, нет, дорога, быстрее, время, ну, очень. И тем более, у меня уже была 39 38 неделя. Какие наслаждения? Хотелось уже ну, побыстрее точку, в которую мы ну, решили остановиться поэтому да ну, саша сказал что во всех странах были местные которые встречали да, помогали очень очень сильно помогали я я просто в восторге была мы у нас там были немного денег и мы думаем ну да вот как раз доехать то есть денег у нас в принципе впритык хватит на именно на бензин но везде были люди. Некоторые даже кормили на заправках, предлагали еду очень о, о, о, вообще во всех как люди странах. люди реагировали на машину без стекол? Я не знаю. Они очень так смотрели, видели, что это Украина и сразу спрашивали, какая какой город, типа. Вот. Мы говорили Мариуполь, и сразу все понимали, все знали, что, да, такое Мариуполь. Да, что такое Мариуполь, теперь знают все. Да, вот прям... Чувствуется поддержка в Европе украинцев? Да, очень, очень. И вот Европа мы ехали, нами, да? да, прям вот все страны, в которых мы были, очень хорошо поддерживают и понимают, как бы, всю эту ситуацию. И, ну, и помогают, чем могут. Очень все отзывчиво да, воспринимают украинцев. Это очень как бы, приятно, особенно, когда ты... Ну, в таком стрессе и едешь, да, это прям, ну, немного разряжает обстановку. Что вы тут делаете? Вот целый день чем занимаетесь? Или вот по хозяйству приготовить, ну, убрать? Да, по приготовить, хозяйству, убрать, да, и все, да, в основном, да, приготовить, пойти в магазин, сходить тут недалеко. Ну, вам же предоставляют помощь, правильно? Ну да, раз в неделю нам привозят продукты там на двоих, ну, на две семьи. Ну этих продуктов не хватает или что? Ну, и, или почему вы ходите в магазин? Ну, магазин там в основном за хлебом, там они ага, его не свежее, привозят, да. да. Вот. Как тебе не тут свежее. продукты наши, португальские? Отличаются от, от больших, больших, да. Но в основном все вкусно, нормально, да. да. Что, вы тут больше готовите? Нет, а <laughs> что? суп, пока есть суп готов. Вот Борщи не отдали. Как вы здесь в деревне обживаетесь? Уже магазины, не знаю, какие-то там парки для прогулок, что-то Ну, что парки, такое есть? не, мы еще, не, я вообще еще такой, ну, как бы у меня стресс. Я вообще, наверное, пару дней не выходила даже сюда, честно. Я там в доме, и все, и с детем, и мне вообще не, не хотелось даже выходить. Это сейчас уже более-менее обживаюсь. Потом, да, в магазины здесь прошлись, о, по это, посмотрели. На, на цены, то есть на вот это все, как бы, э, пару магазинов знаю, где здесь, где парки, еще нет, нет, не, не смотрела, тут как бы еще надо обходить, но пока еще даже, не то, что желания нет, а, ну, такая скованность, как бы, не хочется, хочется спрятаться пока и вот как-то, наверное, прийти в себя, хотя уже надо, наверное, быстрее приходить, но, но тяжело, правда, прийти, хочется как-то вот спрятаться, как говорю. Сколько? Прошло больше месяца, правильно? Как вы уехали из Мариуполя? Больше месяца, да. Вы были в Донецке, потом вы проехали да, всю да, Европу. Да, вот да, сейчас да, Лена да. уже родилась здесь. Да, да. Вот э, как вы думаете, ну, стоило было это делать или надо было оставаться в Мариуполе? Или там, нет ответа? Нет, я вообще не хотела уезжать с Донецка. У нас там есть, у меня родственница. Но она не непосредственно по крови родственница. Моего племянника жена. Ну, он уже его нет в живых, и она там, она в филармонии работает, уже на пенсии. Ну, я собиралась у нее. В Донецке? Да, я лежала в больнице с рукой, еще рано мне было выписывать. Так, как кто вас выдернул с этого Донецка? Ну, сын говорит, сын, говорит, еж... говорит да, поехали. поехали. Я говорю, не еду. Я говорю, как я буду в чужой стране русскоязычная, ну, да. как я буду приспосабливаться. И что? Я говорю, я в Донецке останусь. Он И говорит, что нет, сын он, не он сказал, что я тебя не брошу. Откуда я эту еду? А подруг здесь Донецки обстрели тоже в Донецке обстреливали сильно. И вы послушали сына. Ну что, я вот так в, в таком споре. Сильном таком. Мат какая-то ты упрямая. Но он просто ну или да, что, мне, что родственница сказала, что да, я не хочу. У нас обстрелы, может, мне придется тоже где-то прятаться. И я еще в вдобавок. Ну, в общем, как довесок. За меня надо а что же отвечать. Ну, конечно. И она говорит, езжай сыном. Ну, что? Я думала, она говорит, оставайся, и я бы осталась бы. Такие, все ну, таки это бли, ближе Ближе к Мариуполю. Так как моя жена из Мариуполя, угу. мои роди... ее родители в Мариуполе э, прожили всю жизнь. Я знаю, насколько э, тесная связь Мариуполя с Россией. Ну, в целом, у, у многих родственники живут в Москве, угу, в Петербурге, есть, да. в Таганроге, в Ростове. У вас не было никого, кому можно было поехать в Россию? В России никого не было, нет. Никого? Н -н -н. Ну, у нас нет никого именно со стороны России вообще. Никаких родственников нет. Ни близких, ни далеких, ни самых там. Нет, нет, у меня точно, ну, как бы нету с этой стороны А никого. в Европе или в Украине? Ну, на территории У меня все в Мариуполе. Вот вся просто семья вся семья да, да. А сейчас что с ними? А сейчас мама, я не знаю до сих пор, до момента, что с ней. Она в Мариуполе осталась, я пытаюсь там как-то узнать. Но именно с ней связи никто она не Она осталась на Восточной не Нет, она с мужем, не с моим папой, то есть другой. Вот. Они жили на Мирном. Я не знаю, что. То есть они отдельно жили. Говорят, что дом цел. Это единственное, что я смогла узнать. Говорят, что и она жива, но с ней никто еще пока не связывался. Mm -hmm. И я не могу связаться тоже. Вот, и у мужа брат там остался. Мы с ним связывались, он просто ну, не хочет. То есть у него квартира целая осталась. И он как бы из-за того, что квартира есть, есть жилье, да, есть да. жилье никуда не ушел. Дядя моей с тетей тоже остались там, у них жилье целое. То есть те, кто мои родственники и мужа, у тех, у кого осталось жилье, они там так и остались. Да. Слушай, ну вот, когда вы списывались, я так понимаю, Лена была в Донецке, вы были, э, были в Ульяновской области? Мы были в Ульяновской области, в Димитровграде. Да, вот вы списывались, и Лена говорит, все, валим на Португалию. Она сказала, вот скину страны, выбирайте, куда поедем, типа, потом она начала читать обо всех странах, как называются люди местные об украинцах. И выбрала Португалию, потому что дальше всего от возможной войны. Я вообще планировал, по идее, так как у нас родственники в, в России, хотел остаться в России. Но потом, когда к родственникам в Белграде начали прилетать снаряды от Украины, я сказал, я оставаться тут не буду. такой домик нам дали пока есть, кухня, кухня небольшая. Да. Так, а где плита? Плиты вот такая пока есть, нам Понятно. дали, сказали это временная, по а потом привезут уже электрическую. У вас шесть человек, как вы на этой плите все готовите? Поочередно сначала да. Да, сестра, а потом я. Вот такое спальня, когда да? тут живет мама, мужа, сестры и дочка. Понял. Вот такая. Дочка Лены? Дочка Лены, да. А когда вы заехали сюда? Неделю назад уже вот. Окей. Как почти вот. И сколько, сколько вы здесь будете жить? Есть такая информация? Ну, вообще сказали, на полгода нам дают этот дом. Ага. Вот. Это бесплатно? Да. Окей. Вот это тут сестра с мужем дали им такую. Да. Угу. Это сьют. Главная комната, да? Главная спальня. <laughs> да. Понятно. Холодно здесь или не холодно? Ну, в принципе, нормально. Необычно, <laughs> да? Да. Но... По-мариупольски необычно, потому что, ну, да. ну, сырость высокая я чувствую, да, mm -hmm. и, э, ну, ты же в Мариуполе, наверное, вот так вот не ходишь по дому или ходишь в кофте? Да я в основном люблю, что в тёпленьком, ну, а да. я и так хожу везде Ну, в Португалии так везде, тут зимой, конечно, не так, как мы привыкли Ну, да А это можно заглянуть сюда? Да, тут ванная комната Окей, Тоже. большая ванная Понял, то есть три спальни и два человека комнаты тут более. Две ванные, да? И вот наверху есть И наверху зал, да. Зал огромный. А что с медициной? Вот ты родилась здесь, вот сейчас твоя сестра через два месяца будет тоже родить. Рождать. Да. Рожать. зарожать. Пока еще не становилась на учет, вот мы 10 мая пойдем, Маме гипс снимать надо будет, и надо будет становиться на учет, пока все как бы бесплатно нам предоставляется, ни, ни за что как бы деньги не, ну, не нужно. Я рожала тоже бесплатно и очень хороший персонал, очень даже, скажем так, есть барьер немного с, английским, да? Ой, с английским, с португальским, но английский очень все знают и мы можем как бы хотя бы на нем общаться. То есть не очень страшно, если не знаешь португальский. И особенно э, сами люди очень щедрые и даже на языках, э, жестах, да, то есть все мы можем понимать, то есть очень все хорошо именно в больнице, да? потому что бывает тяжело. Если что, можно у них всегда есть. Э, кто-то, кто говорит на русском, и вот, Серьезно? да, и в последний, когда меня выписывали, то есть, чтобы я конкретно все поняла, все их э, э, назначения, они позвонили, и у нас был переводчик, то есть, вот, чтобы точно все, точно-точно они очень переживали, вот, и когда я выписывалась, мне даже и э, прикорм дали, и одежду для малыша дали, то есть, очень, ну, все хорошо, мне очень... Тут как бы заботятся. Очень приятно было, особенно, ну, когда ты рожаешь, и в таком ничего нету, очень хорошо. И теперь здесь мы тоже пошли в поликлинику, стали на учет, нас тоже приняли, даже как бы без всяких, ну, там проблем не было с этим. Но тоже мне помогла волонтерша. Она больше говорит на португальском, но английский там тоже знают. То есть если знаете, английский, ну, знать английский, то это без проблем как бы можно найти общий язык. У тебя какой месяц сейчас беременности? Уже седьмой пошел. Седьмой? Ты была здесь уже в клинике с доктором Еще консультировать? Еще нет, нет, я не ездила. Окей. А, но Лена уже родилась здесь. Ну да. А, что она рассказывала? Как души. тут медицина? Какие, ну, какие особенности? Была как говорит, она общалась с врачами? То там, на, в основном на английском или на португальском разговаривали, но ей... Все хорошо, с ней обращались, да, заботились очень хорошо. Они, вот, но ты не переживаешь, что тут люди, которые тебя не понимают, твой язык не понимают? Есть и чуть сложновато, чтобы поняли меня там с языком. вот это. А ты говоришь по-английски? Английский знаешь хоть чуть-чуть? Вообще учила, но забывается все постепенно и поэтому тяжело. Пока Ясно, а как тут э, жить вот, не знаю языка, ну вот, вот эти соседи или, или вы пока сами с собой и все? Пока да, сами с собой, то если надо, то соседи переводчикам. Мои родители, родители угу. моей жены в общем, они сейчас там и я так понимаю, что им говорят, что город отстроят, город восстановят, наладят мирную жизнь и ну, все будет хорошо в городе. Как ты думаешь, что будет? Но я приезжать? скажу, что это точно такая же пропаганда, как была и в Донецке. В Донецке, когда был 15 год, у меня там друзья, очень многие поуезжали, но на момент то же самое было, и парад они делали, и представляли так, как будто бы все там все, всему рады. Конечно же есть люди, да, везде есть люди, которые этому рады, но большинство донецких не были рады, и тех, кто не было, не уехали. То есть это вот это, то, что строится, в Донецке до сих пор ничего не строилось. Я там была три недели, да, я мало чего увидела, но из тех, кто там был со мной в палате, я спрашиваю у вас там то отстроили, а в донбасс она работает, которая уже 8 лет, почему она не работает? Вот 8 лет им обещают, что жизнь в Донецке должна нормализоваться, соответственно, 8 лет ничего нет. Но я думаю, в Мариуполе то же самое будет. Я даже слышала, что у меня у подруги там родственники, говорят, что на границе на России стоят Китай, который готов уже отстроить Мариуполь. Ну, как бы им очень много лжи, говорят, как по мне. Я думаю, не отстроить но это, это нереально. И ну, как там вот планируют жить люди, вот, угу. вот твои родственники? Я вот тоже об этом они говорю надеяться, что отстроят, что все им, ну, они из той категории, которая за, которая нейтральная или которая против? А которые, наверное, за, чтобы жить в Мариуполе, которые ага. не хотят бросать жилье, да. то есть они надеются на то, что все же у них все получится. А по большому счету, по большущему счету, условно, будет там э не знаю, флаг Украины висеть или России или ДНР. Ну, по большущему и, счету, да, все наверное, равно, все потому равно. что есть свое жилье. Есть свое жилье и они а на других не в другом хотят. месте нет ничего. Да, да, нет ничего. Вот именно из-за жилья, из-за того, что у них там оно есть, и э, как говорят, да, нас нигде никто не ждет. Вот из-за этого они там и остались. То есть они не хотят именно бросать свое жилье. Когда Мариуполь э, вернется, э, под управление Украины вернетесь? Одна я не вернусь. Как я одна вернусь? Мне некуда возвращаться, если только к старшему сыну. У нее двухкомнатная квартира. А думаете, в Мариуполь вернутся многие или нет? А многие не уезжали. Мы смотрели видео по интернету, в которой женщина ходила, снимала и спрашивала Ну, есть, но же разыскивает. У меня сына теща, до сих пор не знаем где. Погибшая она или живая? Ну, понятно, что если есть дом, то... Бардира есть, не разрушена. Не разрушена, да. но там нет воды, нет света. Да, нет на у... да они берут и где вот гуманитарку привозят. Плюс, смотрите, вот вы же говорите мне, что вы не хотите э -э под властью режима ДНР жить. Но в Донецке вы бы жили. Донецк не мой город. Я а, просто же наоборот. Да, вам условно ездил. что в Донецке, что там в Лиссабоне, что Не, да, в да, да, типа мне, на да, новом месте. Да. Да. да, ну просто тут рус, русскоязычное как бы, население, А Мариуполь, вы представьте себе, ну все по-другому. Ну все будет Мари... по-другому по будет вообще все поставлено. Все будет поставлено. Детей будет по-другому -по уже э -э обучать. Вот представьте, учили, учили дети в украинских школах, им говорили одно, а теперь будут говорить другое. Мама наша говорит, что сосед умер. Ну, сосед, правда, был э, с сахарным диабетом, и, соответственно, не было э, инсулина. Ну, угу. в общем, он умер. И его захоронили просто Ряда. посреди двора. Вот, просто вот. выкопали ямы и захоронили. Ну, так, как можно жить в этом месте? Вот, я об этом и говорю. То есть ты выходишь, и у тебя просто кладбище вокруг. И это не то, что там где-то в одном месте. Это весь Мариуполь такой. То есть у нас... Некоторые даже и не ну не захоранивали, просто в одеяле на, на этот ложили на дорогу, чтобы забирали, потому что некуда было захоронение с двух сторон дороги, как бы нет даже чем выкопать, вот просто в одеяле и, и лежали. Блин, Поэтому это ну это очень страшно на самом деле то, что было когда даже приезжал и то что сейчас это мне не верится правда я когда э, думаю мне кажется что это сон и я проснусь и у меня будет домой. как такое возможно это конечно очень тяжело парень в голове бы когда выезжали это же ночью ну, не было даже ничего не расцветало а сейчас, когда вижу видео, и все цветет, но все горелое, я думаю, как, как цветет? Все не может зеленым быть, но природа, по своей да, сути, взяла свое. Но это очень страшно, конечно, видеть то, что все цветет, но все горелое, все вокруг, просто, просто ужас. Ну, это, это тяжело, это, наверное, никогда не заживет. Как там жить после этого всего? Жить? Там, там только выживать. Потому что магазинов нет, больниц нет, роддомов ну, говорят, нет. Говорят, что восстановятся. Сейчас восстанавливают, но смысл… Вот, э, Знакомые в Донецке есть, в Бердянске, то, что под ДНР. Говорят, там зарплаты вообще мизерные. То есть то, что ты зарабатывал, к примеру, в Украине 30-20 тысяч гривен. Там ты будешь зарабатывать ну, максимум 25-30 рублями. Но это меньше, чем ты зарабатывал в Украине. Там не хватает на пропитание. Там, Ну, жи жидел. жить... <свят> У меня нету. У меня два дома моих э, разнесло градами. Квартиру танковыми снарядами. Разнесло, но она не сгорела, просто разнесло, снаряды не сдетонировали просто. Ну, там жить невозможно. Вокруг моей квартиры все квартиры сожжены, то есть, ну, как бы, я не вижу смысла туда возвращаться. В Украину может быть, но в Мариуполь то, что под контролем ДНР, не хочу вообще возвращаться. Хотелось бы забрать родителей, но у них остались два целых дома, и они сказали, мы бросать не будем его". Хотел младшего брата забрать, ну, но... А что я ему тут дам, пока еще не устроился? А он с родителями? Да? да, он с родителями. 11 лет, как бы, школа, все это. Я себе думаю, если бы я остался жить в городе, который раз... разрушили люди, которые пришли сюда, их никто не просил приходить. Да, и никто не звал ну, и... вообще и не хотели я был Нет, в много лет назад полтора года назад я летом был он очень красивый стал его он очень настолько красивый. я даже на некоторых э, парках мы еще не были я планировала думаю рожу в мае мы съездим там туда-то потому что мы еще даже не видели как половину сделали мы на восточном у нас очень красиво все сделали на восточном Возле драм театра было просто да, очень классно, да, музыка вот играла фонтан та там все очень все новое играли, да. да а какие у пирсы сделали это просто очень, ну скажем, сказка для нас потому что мы такого не видели то есть мариуполь настолько развивался за три года это вот, вот очень быстро и такие темпы и все очень красиво там э, призывали э, чтобы сделали турецкие какие-то э, архитекторы там где-то другие и очень красивый город за эти три месяца стал и мы даже ой три года прошу прощения и мы с мужем когда вот слышали новости мы не верили мы говорили, как такой может быть его только строят его ну как бы не могут разрушить мы, мы очень ну, надеялись, что такой город который начал только подыматься да в Украине, тем более он был как бы не очень, да, раньше до, до всей этой... А сейчас он просто, ну, начал процветать. И тут такое для нас это, наверное, вообще очень большой шок, когда мы увидели, что, что происходит, когда мы выехали, и когда вот с двух сторон все улицы горят, Мама. все горит. Мы даже Мама. не поверили, что это Мариуполь. Мама! <гарит> Дочка тоже... До сих пор знает, что нам сделал гром, и мы говорим, что это гром, и ему надо прятаться от грома, и она очень, ну, до сих пор помнит, когда видит мою рану, или гром, ай-яй-яй, гром, ну, да, потому что нужно было как-то ей объяснять это. Как вам Мариуполь 2020 года? Мариуполь у нас вообще был прекрасный город, да. Вот даже 22-го. 22-го нет, нет. Мы уже говорили, что это Новый год, мы же отпраздновали. Да. А вообще, если тот год взять, это вообще у нас. У нас был Бойчина, Бойченко, у нас был мэр очень хороший. Транспорт весь поменял на новый. Все и трамваи, и троллейбусы, и автобусы. На левый берег было вообще без проблем. Но вы же в центре жили, вот да. к драмтеатру ходила. Драм да, ходили. Ну, ходила, да. Мне мужа, я здесь центральный рынок рядом, еще один рынок здесь. Ну, все, у меня АТБ магазин, ну, наши магазины, Сельпо, все рядом. У нас три э, частных клиники было. Иди куда хочешь. Комфортно было? Да, комфортно. Было хорошо, прекрасно. Когда мы уже уезжали. От пожара, от этого всего я никогда, никогда не забуду этот город, который разрушили, разрушили. Как показывают это в фильмах ужаса, апокалипсис, ужас, конечно. Прошло уже две недели, как вы приехали в Португалию. Ты уже родилась здесь, Даниэл. Какой план на будущее? Что делать? Сейчас вообще, если честно, очень ну, в растерянных таких чувствах, очень... Хочется домой. Вот. Ну, я надеюсь, что если война закончится и будет, не будет, а обязательно Украина победит. Или, как сказать, выиграет да, эту войну, то очень хочу домой. Ну, в Мариуполь. Может быть, Мариуполь или хотя бы в Украину. Ага. Очень хочется домой. Мы хотим все-таки в Украине жить. И Украина это наша как бы, да, страна. и мы я украинцы, поэтому очень хочется домой, надеемся, что все-таки, ну, мы вернемся туда. Не знаю, в Мариуполь, очень хочется, чтобы Мариуполь э, остался в Украине очень, ну, я прям мечтаю об этом, чтобы оттуда ушли все те, кто решил, что это их территория, вот, и все-таки в Украине жить, ну, для меня это, это моя Родина, поэтому, конечно же, очень хочется. Ну все равно какое-то время надо будет тут жить. Вот сейчас твой муж пошел уже пошел, на Пошел, да, да. Он сразу ее буквально нашел, как только э, ну как только мы сюда приехали. Спасибо волонтерам, они помогли, да, с этим сразу предложили и муж работает. Да, конечно, тут ну как бы оформление документов это мы делаем, чтобы ну чтобы мы могли здесь как бы да жить тоже как это сказать, правильно, да, никак нелегально, ну, легально. да, да, да, вот, пока здесь основываемся, будем работать, будем стараться здесь как-то пока прожить, пока в Украину, ну, мы не можем приехать, а там уже посмотрим, ну, как бы, желание, конечно, вернуться огромное.